вот отлично висит так, это гибрид пришла стайка штук 50 еще вот это вообще малиновая прям полнены прям время 5 утра едем на ловлю птиц градусов 20 на улице вот все подъезжаем и уже Вот короче 28 подъехали Сейчас пойдем место посмотрим вот Куда-то туда В темноту Красный глаз горит чей-то Кабана Короче вот место Здесь подсолнухи Здесь поставим. И здесь сеточку Это подсолнечко В поле все видно птицы лазит здесь следов вообще очень много еще читают -то вот следы только козы только вот поставили сеточку монков приготовились. сейчас расставляем вот так вот связали до да и летел первый сигол. Вот это все поле подсолнечное. О, есть кто-то. Кто-то пониже попался сейчас. Может, щегол даже. чтобы 8 село Пришла стайка штук 50. Везде расселись. Там поймалось штуки 4, наверное. Охренеть. Где-то сотка там. Так на скидку. Стайка упала. Чечки есть. Ну, пока ничего особенного не вижу. Все. Есть? Снегирь поймался даже. Лети давай. Чечка здесь. О, он тот -то вообще классный. Так, это гибрид. Вот еще тоже гибрид повался такой над самочкой чай чайка попьем надо опять идти выпутывать пойду прогуляюсь посмотрю птиц какие здесь что летают в основном вдоль подсолнух он там на деревьях вот здесь сидят много всяких видел там чечь. Сненгерей, Чижей, дубоноса. Очень много птиц всякой. Некоторые говорят, куда птица делать зимой. Да она вот на таких полях. Здесь просто ее тучи семечки оставляют, специально вымораживают. А птица здесь кормится. Поют, как весной уже. Везде всякое поет. Здесь семечки просто не заканчиваются. Петел на даже летает. Вот они потрошат подсолнухи. есть он везде О, здесь даже воробей, да ладно, воробушек попался, сейчас я тебя отпущу сразу, эх, ты не хочешь, улетать летать сразу. Воробей нормально, даже не путается. О, еще воробик Еще вот это вообще малиновое. Горобушки. А, это чечка была. Там вон куча чеч. 5 рамочка такая. Вот этот хорошенький. Вот отлично висит. Вот этот крупняк прямо